Привет! Сегодня будет обзор на новый смартфон Blade V2020. К смартфону за 15 тысяч рублей современные пользователи предъявляют довольно высокие требования. Готов ли им соответствовать недавно представленный ZTE Blade V2020? Возьмем и проверим. Передняя панель смартфона смотрится традиционно для моделей такого сегмента. Дисплей 6,53 дюйма разрешением FHD+, покрывает 91,5% общей площади. То есть рамки довольно узкие. В левом верхнем углу спрятана фронтальная камера. Экран достаточно яркий и имеет большие углы обзора. Выполнен на основе ЛТПС-матрицы, если не вдаваться в технические подробности, это продвинутый вариант ips который отличается, например, пониженным потреблением энергии. Картинку хорошо видно даже в солнечный день, алифобное покрытие просто отличное. Пластиковая спинка абсолютно незатейлива. Мы бы и не стали обращать на это внимание, все равно большинство наденет на смартфон чехол. Но не упомянуть тоже не можем, по крайней мере в черном цвете ZTE Blade V2020 выглядит скучно, к тому же отлично собирает отпечатки пальцев. Впрочем, версия White смотрится гораздо более привлекательно. По центру задней панели – датчик отпечатков пальцев. Блок, камер квадратный, расположен вполне стандартно. Фигурные торцы не сказать, что мешают держать смартфон в руках, но смотрятся и ощущаются не совсем привычно. Такая особенность уже встречалась нам в других моделях ZTE. Для питания и передачи данных используется USB-C, есть также аудиоджек для подключения проводных наушников. Слот для карт гибридный, то есть либо вы используете две симки, либо сим плюс micro USB. Учитывая немалый объем постоянной памяти, далеко не у всех может возникнуть необходимость в расширении хранилища. Смартфон работает на Medio Tech Helio 70. Это апгрейд некогда популярного Helio P60. Вполне объяснимый выбор для смартфона среднего класса, Хотя покупатели аппаратов за 15 тысяч рублей все чаще хотят видеть в гаджете Snapdragon. Оперативки тоже не сказать, что с запасом. Но по факту у ZTE Blade V 2020 не возникает проблем ни при работе с несколькими приложениями, ни с активным серфингом в интернете. Большинство игр на средних настройках идут на ура. Из приятных моментов наличие чипа NFK, поддержка VoLTE и двух диапазонов Wi-Fi. MiFaeva O10 ⁇ это довольно существенно модернизированный Android 10. Пусть это расстроит любителей чистых OS, но надо отметить, что оболочка довольно полезная и не раздражающая. Например, можно настроить оригинальную навигацию жестами вместо кнопок, штука непривычная, но удобная. Конечно, в довесок производитель сразу установил немало приложений на свой вкус, но все они легко удаляются. Ассортимент камер по нынешним временам вполне традиционный. Основной модуль собран на датчике 48 мегапикселей, в дополнение к нему смартфон снабдили широкоугольником на 120 градусов разрешением 8 мегапикселей, есть еще и вариант для любителей макро. Для творчества доступны все популярные режимы, включая просручными ручными настройками параметров. Снимки с основной камеры получаются довольно резкими и насыщенными, причем без перебора цветов. HDR в режиме авто отрабатывает тоже без лишнего усердия. По крайней мере, с засвеченным небом и сильными тенями справляется легко, дает заметные искажения по краям кадра, к тому же он более требователен к условиям освещения, в помещениях кадры получаются шумноватыми, но на улице в хорошую погоду таких проблем нет.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 На большом экране с хорошим разрешением сразу будет заметна неважная детализация. На наш взгляд, тот же снимок можно сделать и на основной датчик, причем используя эффект размытия. Кстати, размытие здесь можно использовать как к портретам, так и к любым другим съемкам. В соответствующем режиме под большим пальцем появляется удобный диск, на который нанесены значения диафрагмы. Его вращением можно регулировать степень блюра. Еще один интересный режим для любителей креативных экспериментов – замена цвета. Компонуете кадр, выбираете нужный цвет, он остается на снимке, а все остальные превращаются в монохром. Емкость батареи 4000 мА. Тоже, можно сказать, стандарт современного среднего класса. Но реальная автономность зависит и от энергопотребления. Учитывая, что Mediatek Helio P70 далеко не самый прожорливый, а Android 10 хорошо оптимизирована, неудивительно, что смартфон имеет все шансы дожить до конца второго дня без подзарядки. В комплекте 18-ваттное зарядное устройство, которое пополняет запас энергии на 15% за 15 минут, на зарядку батареи с 0 до 100% у нас ушел 1 час и 20 минут. Стоит ли брать ZTE Blade V2020? Удивлять пользователей новыми функциями, удел флагманов. Середнячков же ценят за соответствие функций и параметров заявленной цене. Не сказать, что ZTE Blade V2020 нас чем-то восхитил. В своей ценовой категории он не лучше и не хуже большинства конкурентов. Однако у него есть сильные стороны. Например, приятная программная оболочка, хорошие камеры, неплохая автономность и большой запас постоянной памяти на борту. К минусам мы бы отнесли всего два цвета корпуса – причем черный смотрится скучновато, странноватые фигурные грани и гибридный слот для карт. ZTE Blade V2020 скорее из тех, что надо подержать в руках и изучить интерфейс. Понравится, значит, можно брать. Банальное резюме, но и сам смартфон слишком уж ровный. На этом наш обзор подошел к концу, если тебе ролик понравился ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы не пропустить другие топовые обзоры.